И в чем же я должен быть осторожен? Ты ведь слышал о недавних исчезновениях? Да. Говорят, что пропавшие перед исчезновением пересекались с некой девушкой лет 19. Получается, что это та самая юна. И раз уж ты мне говоришь о ней, то дело пахнет сверхъестественным. Обожаю тебя за твою проницательность. То есть она одержима? Да, она встретила одинокого волка. Одинокий волк, довольно древний дух. Его можно увидеть во всех уголках мира. Чаще всего одинокого волка встречают дети. Легенда гласит, что куда-то у волка был волчонок, но он его потерял. Волчонка забрали люди. И с этого времени Волк бродит по всему миру в поисках своего отпрыска. Но вскоре он обезумел. И теперь, если Волк встретит ребенка и почувствует у него беспомощность и отчаяние, то начнет видеть в нем своего волчонка. Волк становится единым целым человеческим Духом и начинает оберегать его от любой опасности. Так что если кто-то оказался в беде или стал центром издевательств над собой, может повстречать одинокого волка. С этого времени люди, обидевшие носителя волка, будут исчезать навсегда. Но потом дух перестает вообще различать настоящую опасность с простым волнением, но начинает забирать всех то вызов носителя чувства страха и беспокойства. Да это бесконечный лабиринт. Юна! Юна! Чего ты кричишь? Э? Это ты сейчас сказала? Что ты смотришь, мерзкий зращуга Чего? Эй, мужик, ты чего так оделся? Дурак, и ты здесь увидел мужика? Да, у меня такой низкий голос. И что? Я в этом не виновата. Жесть. Так это девушка? Турак мне 14. Да еще и девочка. И как же тебя звать? Дори. Хорошо, Дори. И как же так вышло, что ты оказалась здесь? Ты еще и встретила Абертонову черепаху. Тот день был самый обыкновенный. Я просто бордела по городу. Было ленить идти в школу. И в один момент, когда мне нужно было пройти через тоннель, я увидел ее. Эту проклятую черепаху. Она как-то странно посмотрела на меня. Я прошла через тоннель, иду по улице. Потом решила сделать маленький перерыв. И увидела ближайшую скамейку перед собой в нескольких метрах. На ней сидела уже какая-то девушка. Я присела рядом. У рядом сидящей девушки было какое-то грустное лицо. Я ее решила приободрить и громко сказала: Эй, чувак, оснешь! И Испугала своего голоса. Я сказала мужским голосом! Девушка услышала меня, тоже очень сильно испугалась. Потом я неожиданно потерял сознание и оказалась здесь. Ясно. Дурак, чего ты ржешь? <свечный> Просто <путь> вспомнил смешное. Ну-ну, вспомнил он. А как тебя звать, изращуга? Что то начала со своим извращугой? У тебя взгляд такой извращенский. Как будто черепахи. Чего? Ничего. Что ж, ладно. Меня зовут Мапи. Маппи-извращуга. Вы просто мапи. Слушай, а кто ты такой, если знаешь, как избавиться от этого проклятия? Я? Я экзорцист. Ничего себе! То есть тебе надо найти эту девушку и усмирить этого волка, чтобы вернуть меня и себя в наш мир и сделать обряд проклятия этой паршивой черепахи? В точку. Эх, ну где ее искать? Без понятия. Ох, не надо выйти. Я сейчас... А вдруг это ловушка? Ну ладно. Так, а как там Юна? Её перестали обижать. Я, перестал я предупреждал этих хулиганов, но когда они за ними не сидят, они принимаются за старое. Бедная Юна. А скорее бы я приняла новая семья. Так значит, Юна сирота. Юна! Юна, постой, я тебя не обижу!